В общем, вот такой вот тренажер, это базовая модель, состоит из пяти роликов. Активный ролик. Два ролика маленьких и два ролика чуть-чуть побольше. Немножко теории. Активный ролик, вообще этот массажер, он воздействует на паравертебральные мышцы спины. То есть мы лечим позвоночник, массируя паравертебральные мышцы спины. То есть при этом приток крови у нас идет к позвонкам, к дискам. Если ролик расположен... сбоку от него расположены маленькие ролики, то глубина воздействия максимальна. Если по сторонам от него расположены ролики побольше, глубина воздействия чуть меньше. То есть, это все в теории. Сейчас покажу на практике, как он применяется. Изначально... Садимся ягодицами, держимся за ручки, руки ставлю на массажер и сижу на нем ягодицами на активном ролике. И двигаясь на пятках, начинаю движение до крестца и до седалищных костей. То есть по мягкому месту. Для начала достаточно 5-10 движений. Затем можно увеличивать хоть до 50. Это первое упражнение базовое. Затем садимся перед массажером, упираем его в крестец, ложим руки на ручки и плавно ложимся, ложимся затылком на дальний ролик, тем самым мы центруем. Затем первое движение: отрываем крестец от пола и едем вверх до крестца, держимся за ручки. Вот это наше движение, вся наша амплитуда. Опускаем вниз, чтобы, соответственно, разминать лордоз. Также мы делаем несколько движений. Для начала можно просто полежать, привыкнуть. И затем достаточно будет пяти движений. Все, поднимаемся. Чем хороши эти ручки? Они упираются в пол и не опрокидываются. У аналогов ручки короткие и может произойти опрокидывание массажера. Затем активный ролик переставляется дальше. И здесь уже на ваш выбор. Я занимаюсь уже давно, у меня маленькие ролики могут стоять по бокам. От активного ролика, соответственно, глубина массажа будет больше. Точно так же мы садимся, упираем в крестец, держимся за ручки и ложимся. Теперь у нас массируется следующая зона. Амплитуда точно такая же. То есть мы здесь уже можем приподнять крестец от пола и начинаем движение точно так же для начала достаточно пяти движений либо просто полежать если первый раз закончили точно так же встаем передвигаем в следующее положение теперь у нас область под лопатками и лопатки передвигаем дальше здесь уже активный ролик у нас ближе к шее можно приседать глубже, подниматься можно выше, можно уже, как говорится, кататься в полный рост. Можно перехватиться за тренажер следующим образом и поразминать разминать трапециевидные мышцы. Ну и последнее положение. Ставим активный ролик в самый верх и затылком, затылочные бугры, то есть это тоже очень частая проблема. Из-за этого может болеть голова, быть мигрени. Ложимся головой на ролик. И уже сейчас у нас акцентируем внимание именно на затылке. Прокатываемся до упора до шеи и до макушки. Если находим какое-то болезненное место, уделяем особенное внимание и стараемся промассажировать до прекращения болезненных ощущений. Дополнительной функцией... Дополнительной функцией может быть вот такой ребристый ролик. Он воздействует более сильно на триггерные участки паравертебральных мышц. Здесь мы можем один из маленьких роликов убирать. Большой ролик оставляем под головой. Ребристый, ложим сюда. Схема точно такая же, но здесь мы можем оставить большой ролик. Сразу же под головой. То есть, крестец на полу, затылок на гладком ролике. И мы, не отрывая голову от этого ролика, массируем спину. Это точно так же происходит, пока большой ролик встанет вот в это положение. Потому что рядом они у нас не ставятся. Это будет крайнее третье положение. Здесь мы можем поработать... С области лопаток перехватиться руками за верх и, уезжая до макушки на большом гладком ролике, работать с трапециевидными мышцами. Эта модель пятироликовая, она рассчитана до людей ростом до 180 сантиметров. Также есть модель шестироликовая, она уже для людей 2 метра и выше. Кому как нравится, я использую пятироликовый вполне достаточно.